Так, я в Архангельске посещаю старые вологодские кладовищи. Вот она, захожу на территорию, тут храмик есть. Храм такой. Новый ну, видно, что не очень старый. Все благоухожено. Красивые территории. Фрам. Всесвятская церковь. 1840 года. Но я говорю, не так не такая старая. Что у нас тут еще есть хороший крест, к приложимся, пойдем дальше. А, тут похоронены люди, какие-то знаменитые, неизвестные. Там ведь тут такие интересные. Ладно, сейчас в храм зайду, потом Иди пойду по территории Ефремов Анатолий Анатолий Анатолий. Антонович, умер. В 1909 году. 52 -го года рождения. Хм. Борис Львович Розенка. В 1933 году умер. Какие-то знаменитости. Не знаю, вот они похоронены прямо рядом с алтарем. части Фотографии есть. Малое жилище великий покой. Лоси Владимир Ильич. В 2004 году. Может, когда губернатор? Или мэр? Мурского государственного университета имени Ломоносова, Булатов Владимир Николаевич, он там, тоже с фотофоткой, Никитина Алиса Сергеевна, 74 98-й, 24 года. По небу полоны чанки полетела, тихую песню он пел. И месяцы звезды, и тучи а по повине молитвы песни святой. Он душу молодую и я этих нес. Для мира печали и слез. Из руковой песни души молодой стал себе слов живой. Вот такие вот. Вот бабушка. Почти сто лет прошла. Пошла шоу. Вот ей буквально вот такую память послали. Память и крест. Списка, память, Ангельский холмаговский. Пойду, провожу как раз. Фотографии есть. В 10 году умер. Тоже не старый, шест 3-го -го года рождения. Тут же на свечки ставят. Я, Я мил 11 -го года. Но венки, похоже, еще остались с даты погребения. Они все выцвели уже. Никто не убирает. Но стучки ставят искусственные какой-то старый старый мольблок там какой-то памятник песновечная слава вот интересная фотография сейчас дойдем Сычков юрий кинеч 47 пойдет седьмой год молодость 40 лет старше меня уже младше меня мысли по возрасту умер Четверкино. Ну вот у них какая-то тадиска странная, венки оставлять. В 18-м году умер, умерла. Четверкина. С 17 -го года. Уже все поросло. В апреле только умерла, и уже поросло все. надо. Ну, деревья нормали. вот, лопухи или как. Математика какая-то, громадная математика. Я никогда такого не видел. Что себе. Памятник, вечная слава героям. Сейчас посчитаем, что там дальше. И тут вот выбиты фамилии героев. Павшим за родину. Да, 1941-1945 год. павл много-много фамилий. Даже не павл Ну, тут частично павл как-то не расположено, может тут по батальонам или по месту рождения ну. Здесь очень много фамилий да, Среднестрельного веков Вьетное тут. Лужок такой Видимо для новых могилок Герой Советского Союза в 2005 году умер Сиников Анатолий Сергеевич. 15-го года рождения. В 25 году. Цветы носят. Опять же, искусственный. Мне удача нравится. Младший. В гвардии, младший сержант. Младчев Александр Владимирович. Погиб при выполнении служебного долга. Чечня. Еще младше меня 1980 -го года. Генерал майор. Неверов, Геннадий Васильевич и врач. Неверовая она. Его жена. Умерли они. Да, родились не в, в году. И умерли в один год. Вот так бывает. Да, через месяц она умерла. Он умер, через месяц она. Вот еще вот тоже. Ого. Вот смотрите. 43 года вместе при жизни. Сейчас вместе навсегда. Шкира Александр Константиновна, 30 лет. Директор предприятия молочной промышленности. Леталась 30-м. Умерла в 2009-м. Шкира Иван Иванович. Пожарный спасатель строительства. Но не в разные годы умерли. Вот Придухи могилка. Она в 2009-м, а в 1999 году. Она моложе была. Вот предыдущий прям в один день. Практически. Вот тоже. Шалахина. Через год умерла. То есть специально подбираешь. Ну и вот тут тоже через год такая герой Советского Союза Петров Виктор Михайлович и Петрова Александра Александровна старенькие такая интересная могилка Соловьев Игорь Рестович конечно расположили тут могилку вообще не пройти все вот узко вообще старые могилы вообще старые старые еще, видимо, тут раньше были звезды на отгробе. Уже не видно, что из могилы были, ну, котчик не видно. Думал, что это детская могила. Второй, шестьдесят пятый год. Шестьдесят лет. Шестьдесят три года. Такие вот. Я думал, здесь крепо будут какие-нибудь интересные. Трифанова Евгений Сергеевна. Тоже свежая могила 15 -го года. В пятом родилась, в 15 умерла. Мне нравится, что еще наоборот что-нибудь написано. Как умерла, бывает, я такое видел. Ну, вот вообще все разгромлено. Или они так ухаживали. Ну, Видимо, раньше сюда народ посещал. Лопатка лежит. Столик был раньше. Тут, скорее всего, могилка тоже. Ну, да, разговариваю, все уже интересно. Что тут у нас еще есть? Толго Бородова и Клавдия Васильевна. 1999 год рождения. Столовик. Вот надпись, дорогой, а не Германия, от сестры Грани. Володе и близких родственников, помню скорбим. Мы видимо тут раньше был венок. Но, на мой взгляд, Зам. вообще неудачно. Ну, памятник. Человек. Видимо, новый русский какой-то зажигалка с перснем. Большой цепочкой столбцы цепочкой. И рюмки. Что ж такое-то? 58-й год. 2015-го умер. Вот такой памятник безобразный. На мой взгляд, очень безобразный памятник. Такой столик. Рюмки с водкой стоят. Видимо, там уже вода осталась. Не знаю. Я бы не хотел, чтобы у меня сапорами с крапивой. это проход был когда-то. Малина, крапива. О, малина уже спела. Так. Вот какой то семейный скреп, видимо. Семейная могилы здесь. Три, Шесть человек похоронено было. Ох. Вот самая свежая могилка. Кого на года? Шестнадцатого. О, со стихами опять, Сел Иванов, Игорь Станиславович. 70-го года 80-го -80 -80, 2001 году. Живым представить так легко, смерть твоим поверить невозможно. Но жил, жить хотел, мечтал многом. Так вот, живешь, мечтаешь. И ты могиле. Здесь даже не пройти. Там дорожка идет и... Ладно, попробуй пройти. Там... Сейчас Дальше там пенёк какой-то. Может, такой надгробий? Ладно. Ладно. Там пробудите работе что-то строит дорожку. Да, но ну, если я, никого я я. О, мусор. А фотография есть. Так. Шулепов Николай Петрович. 52 -го года умер. В рождение. В 52-м году умер. Видно? От жены, сына. Ну, чат. Ну, у него были. Один сын. Супратов. Супров. савели Иванович. 27 года. Так, а здесь что? Дубинин, Александр Николаевич. Какой-то моряк. же меня моему талантному родиться в России. Да уж. Внезапно не простившись. Какой-то моряк. Там корабль весов. В каком году-то? 62 -го года. но ну, же... там печально помещение не пройти. Тут дерево срублено. Быру кладбище вообще неудобное. Вот венок он зачем очень старый. Весь пуху все выцвело. Листочки точки улетели от него искусственные. Да, буду искать выход. Ура! Забиев 40 -го года в 60 -го... 60-м году умер. 20 лет парни. Were... Всегда ты с нами родной. Ну, заметно и по могилке. Памятник покосился. Изгородь уже все прожавело. <мы> Дверь не открыть. Вот тут рядом могилка в 1969 году. 14-го года родился, в этом году умер Кузнецов Петр Ефимович. Привет, Артур самый состоянии. Видно, что была могила здесь. Вот гроб. Холмик такой. И все. Ничего больше нет. Так вот ухаживается могилами Не, за могилами так-то я не люблю ухаживать. Я люблю ходить по кладбищу а вот нормально. Тут, вот, кстати, вот так лучше всего хранить Гравием посыпать. Ничего не прорастет. Сейчас я дойду до туда. Вот. Песочек. Гравий. В 70-м году, кстати. О, Бачурин, Александр 70-й год. Он нормально ухаживает на могилке. Тогда тоже лысые ходили. Оверкиев. Георгий Иванович. 10-й, 70-й. Не бы сказать, ты более, что принесла с тобой своя кончина, жена. 58-й, 2013 -й год. Вот нормальная могилка. А вот крышков Алексей Михайлович. 78-го года рождения. Умер в 13-м году. Мужа, лёжка, от любящих жены, детей и тёщи. Да. Беспокойно, родные. И стишок-то. Что -то такие молодые? Такая у вас, педажей? Мельникова Людмила. 39 12-го 12 -го года. Владимир. Может, муж? Нет, вряд ли муж. Владимир. Владим... А, это отец. Владимир Михайлович Бессолов. Она Владимировна. Ее отец. И без креста все. У него, у него оригинальный такой птесный камушек. О, там Ледовская морей. Александра Павловна. 20-го, 17-го. 27 ну, лет прожила. Вон ее. Почему они стали тоненькие? С пожеланиями. Она работала в библиотеке, судя по всему, там. от коллектива библиотеки имени Добролюбова. Вот тоже нормальный крест такой стоит, не то гранитные памятники. Интересно, один ли здесь хожу? Короче, здесь снимаешь? Вот, красиво сделано. Тамара. Второго. Это Ваганова, Тамарианна, Степановна. Я думал, это мужик. Он с женой лежат. 73-го года. И опять же руки. Старинных. Да, да. Вот это кладбище у меня постоянно такое метроение приходит. Не знаю, вот люблю люблю по кладбищам. Это мо. Mm -hmm. вот жил бы я не морск день в Москве. К примеру. Я бы каждый выходный выходные ездил на какое-нибудь кладбище. Во Первых и там их много. И.. В можно в любой участок приехать. потому то, что у нас из Бурманска, Особо никуда не поедешь. Гулял бы по разным кладбищам. Паломником был бы таким. Шургинат держит его 30-го. 36 -го года. Нашу скорбь не измерить. Если Зой не излить. Мы тебя как живую будем вечно любить. Ну, в принципе, неплохо сделано. Там вот еще привлекло мое внимание вложено плиткой. Сначала думал, что это линолеум. Плитка такая странная. Не буду внутрь заходить. Так, туда мне не пройти. Вот вообще старенькая могилочка. Морозова Мария Павловна. Десятый, семьдесят четвертый. Что мне нравится в вот, некоторых могилках, когда они гальки выкладывают, играем, типа, как она, камушками. Ничего не гниет не прорастает вот цветы посади бы нормально у них все-таки есть тепло а они искусственные ставят Смотрите, здесь деревья как в лесу находишься фигмар еще там могилка какого-то матросика 35 году году Год номер умер в девятом что ли родился нам не видно все она уже проросла заросла то уже сюда Давно не ходит. А вот интересно. Семейная тоже. Горбовский, Александр Афанасьевич. Горбовская Анна Петровна. О, 95-й, 75-й, отлично. Пожила. Пефилова Мария Борисовна. 54-й. И он тоже, Горбовский, неплохо. 90-71-й. О, опять тазик. Я уже где-то снимал, а в Мурманске. На кладбище. Да, тоже куда-то. Как тазик. Здесь тоже сделали. В форме тазика. Зачем? Тазик подвесили. Белоусова. Анна Ивановна. Вот тут земля ушла, что ли, просела. Или раскапывали. Да, скорее всего, просела земля. В 1974 году. Кажется, последняя могилка а та была раньше. Все просевшие. Земля ушла. Она какая-то глинистая, да. Глиная села. И мусорка. Мусорка. Место для цветов, видимо. Вот интересно. Всегда помним. В 59 году умер. Хулиган какой-то, видимо. Что-то он на Есенина похож по форме одежды в пятнадцатом году родился 59 умер честно говоря мне нравится как всегда помним мы как как папирус такой сделал тоже 7 лет мальчику тарасов саша они коровская татьяна федоровна бабушка на на пятнадцатом году родилась вот 63-м родился На 65-м умерла Опять Могила под ногами Хотел пройти туда, посмотреть Ладно, говорит, нельзя наступать? Ну, не то, что нельзя Красиво на могилу Я да вот Перепрыгнул Вот красивый крест, очень красивый Парень Олегра Петровна 40-го, 18-го года Но я так полагаю, не временно Скорее всего будут ставить памятник Здесь ухаживают. Вот цветы вкусные стали Зазыкин Петр Лавренчевич. 10-65. Тут венки Дорогой любимой жене и маме от мужа и сына. Дорогой бабушки и от нуков Отнуков изятия. Нуки, значит, были у нее. Не то, что были, просто несколько несколько было. И, я понял, дочка. Так. И опять вот непонятная вот эта штука. Вот с нитками лежит. Формится, а тазик формится. Зачем они? И там, где вот я вижу, объясните. Если кто смотрит, зачем это? Верзаков, Геннадий Петрович, Верзаков, просиние Афанасьевна. 5-74, 31-й. что скорее всего мать и сын. Вот, вот меня умиляют такие. Фотография, когда нам идет бабушка такая. Вот здесь тоже земля ушла. Тоже просто Холмик вот этот. над гроби такое. Пусто там. Вот если прийти сюда лет через 10, то тут будет дерево стоять. Вот дерево растет. и кажется. Комары. Жедрецовый Клавдия Павловна и Надежда Михайловна. Кто у них друг другу мать, что ли? Да, скорее всего, мать и дочь. О, красиво. Значит, вот это нравится. Вот эта дорожка сделана. Абрамов, Николай. Николай. То, что здесь просторно. Такой вот участок. можно сказать, походить, посидеть, ну, если хозяин вот, кстати, меня сразу глаз пал вот над Панкратов Владимир Михайлович 47 -й, 70 -й, и в военной форме 23 года, да, может служил где-то где то война была в 80 году кто знает, пишите ну и опять перекинусь на эту вот, мне нравятся здесь такие вот вот, здесь проход есть, можно пройти дальше Тух, он Иван Михайлович, тоже здесь. Можно походить. Правда, нет ни лавочки, ни столика. Столика нет, и хорошо. Вот мы не будем Спи спокойно, дорогой муж, папа, дедушка. 13, 70. Тоже детская могилка. Спи спокойно, дочка Алочка. 60, видимо, год там. Сдерли цифры. И 64. Ну, непонятно, в каком году родилась. с этого моя родилась вот тут двое Александр Сергеевич Бойцов Роман Петрович Орлов не знаю кто и друг к другу он какой колоритный Анатолий Петрович Цилюрик 26-го 2004 -го года судя по картинке он был рыбак любил рыбачить лес может лесу и умер но как я тоже люблю лес ходить София Афанасьевна, в 1973 году умерла, скорее всего, мать. Вот. Такие фотографии, которые мне нравятся. Губинская Надежда Егоровна, 668-й, дорогой и маме, и детей и внук. Значит, было несколько детей, не один ребенок. А вот и военная могилка. Будновский Николай Михайлович, 24-й год рождения, 17 августа 1942 -го года. 131 отдельный лыжный батальон умер от ранений. Помним мы гордимся Скорби. Ну вот. Тоже такие могилки есть. В основном тут умерли с 70-го года. Где-то вот с 70-х -го вот 70 годов. Это смерти. средние. Сколько я вот здесь хожу. Здесь хоронят еще до сих пор. Это не такое старое кладбище, как я думал. Я думал, здесь старинные склепы будут. Так, тут конец кладбища снимать почти напротив солнца не знаю как будет вот такая интересная могилка здесь а, вкусно пахнет цветочки здесь растут кажется вот этим синеньким пахнет свинячев иван степанович 078 года тут такая лавочка аккуратненькая вот здесь все аккуратно и конец конец кладбища конечно выглядит не очень там болотцы, видимо, или ручей вот эти вот доски. Как будто этого. Сейчас виду. Вот. Как будто против пожара. Вон там висит грабелька. Но топора не хватает с лопатой. Какая красота. Деревья высокие. Я хотел еще на одно кладбище съездить. Наверное, сегодня не успею. Да. Хотя кто знает. Сейчас время один Сыр, рыб. бабы Николай Риди. Она умерла в 2011 году. Он с ним встретил. Да, 42 года он умер. Мой ровесник. И она еще замуж не уходила, скорее всего. Еще жила после него. Вот сколько. Офигеть. Кузнецов Николай Ильич. Радакан Тамара Васильевна Георгий Георгиевич. 36-го года рождения она. Он 40 -го. Она умерла в м Он 2002-м. Ух ты. какая фамилия? Анатолий Федорович не фамилия, а фотографии в кепчике. Пан Коровский. Похож на артист, сейчас есть такой артист. Чего-нибудь такой фотографии мы должны С 52-го года. А 52-го года. С 72-го номер. Что хочется сказать. Сейчас умирают молодыми. И раньше умирали молодыми. 20 лет. Это тоже очень много, которые умирали 20-летними. Они еще пенсию прибавляют. Все на возраст точнее. Всю жизнь люди умирали. И молодыми, и старыми. Это уже не от нас зависит, когда мы умрем. Да, Шел за граду заграду. Зашел на эту могилку. Интересно, кто тут? Мне показалось, она очень такая примечательная. Смотрите. Плохов Василий Савельевич. 28. 7. Плохо Лидия Сергеевна. У нас 4 Смотрите, сколько у него. Бажаем Василию Савельевичу от самого ЛДК. какая то предприятие какое-то. Ну, тут много очень поздравлений. От коллектива Двинаслав. От университетов и лесопромышленников. От руководителей коллектива Славбольского ЦБК. От Нарманицы какая От лесопромышленников Архангельской области. От администрации. Тут... Поэтому и зашел, мне кажется, здесь кто такой серьезный похоронен в 2007 году. Все странная привычка, вот, с традицией вешать вот эти вот пожелания. Вон опять тазик прибит. Золотой фамилия такая, Иван Алексеевич. 91 -й, 76 -й. И с тазиком. Те вот заболевали тазики, интересно кто знает, что это такое? Мне в одном видео на кладбище написали, что типа злых духов отгонять. Ну, Он уже прибито. Вон еще тазик. Если бы она. этот тазик просто валялся рядом был бы млоточек. то Еще можно было поверить. Ну а это зачем? Вообще мне вон тазик валяется. Симова навы. Анна Виссарионовна, Наталья Васильевна Иван Григорьевич. Не знаю, кто не друг другу. Так. Вот такая одинокая могилка. Тут, скорее всего, тоже была могила, где я хожу. Да, здесь. В рыбе когда-то было, мне интересно, в каких это годов. Вот именно вот эта. Фотография тут очень-очень старая. И сама могила, сама надгробия очень-очень старая. Даже знаких годов. Так, мне кое-что привлекло. Хоть я не знаю, что это. Туда ведет такая вот дорожка. Та, видимо, ручей или, или речь какая-то. Здесь деревья. Какие прибита вот такая крыша. Не знаю зачем. И вот. Как из коробок что ли. Без поддоны вот такие деревянные. Зачем это? Вот эти сразу видно. Повалившаяся могилка. И там это вот ходит тоже я на крайнее кладбище. Кладбище, честно говоря, не очень большое. Как я обратно пойду. Тут проваливаясь, шел, ну, шел. Кладбище не очень большое. Честно. Мне так показалось. Что в Москве по московским кладбищам я ходил. Они немного больше. В принципе, там московские. Ой. Кто любит ходить по кладощам, ставьте лайк. И кто любит снимать, ой, смотреть видео, тебе подписывайтесь. Потому что я, у меня еще впереди много кладбищ. Много походов. Фу. По различным. Не только. В основном по Мурманску. Я все нахожу, узнаю побольше и больше, что у нас кладбище. Вот обычно по одному гуляю, по старому, финскому. Так. Гурьева Анна Степановна, 1896, 1968. Да, поварилась Ну это конец. Здесь вот тоже что-то было, скорее всего. Уже все она. Ну. Вот еще так, такая уютная могилка виды захоронения. Сергея Алексеевича Сорокина. Там нет надписи, видимо, очень старая. И Александра Николаевна Сорокина. В первом году умерла. Мне жена звонит. Ну, я, наверное, что приехал. Марханов спрашивает, да где я? Куда идешь? Я говорю, на кладбище. Она хотела прийти, там гулять сейчас буду. Я говорю, на кладбище? Где еще буду гулять? Я посмеялась. Говорит, тот, блин, фанатик кладбищный. Ага, вот. Я нашел тазики. Смотри, здесь тазик. У него были такие цветочки вот в фотография там. Мне кажется, не фотография, а икона. Скорее всего, Николай или выжиматель Милини там сливается. И вон там сейчас я поближе подойду. Вот для чего тазики. Вот вон сиконный... Ой, с иконный вывез фотографии я так посмотрели косо. <с manifestation> Идет мужик <с, <Merry> <с, с фотоаппаратом, разговаривает. <с <с <с> да. Бывает. Все-таки кто-то здесь есть. Так, плохо Василий савельевич Вот я здесь был. Какой-то.. Похоронена какая-то. Тазик. Сейчас посмотрим, что там в тазике. Такое местечко я нашел. несколько он там еще. Ну, тут крышу сняли, видимо, не знаю. Тут много всяких пожеланий. котенка Михайлов. Михайлович? Константиновна. Не знаю, кто они друг другу. Муж и жена, что ли, только фамилию не поменяла. С крышей. Достойная, конечно, тут могилка, но нет крестов. Глаза у нее красивые. У этой женщины. О, сколько здесь Рустам Мансурович у пожеланий. В 2014 году нет. О, герой. Учителю от авиамоделистов Альханской области. Помню скорби. Летный отдел. летчику С уважением от работников Дома детского творчества. Уважаемый Рустем, от ВОА. Управление Росавианодзора. Такой и почетный похоронен. Уважаемый Рустем, от воздушного транспорта, Короче, достойно здесь похоронен человек тут похоже муж с женой Вишнякова Людмила Ивановна, Вишняков Геннадий Петрович 42-41 года рождения, номер 2003 он в 2009 году но это новые поставили потому Что вот там фотография висит, это со старого памятника скорее всего это дети тут новые, все обновили, красиво сделали видно ухаживают вот недавно пропал, пропалывали потому что нет цветочков растет ничего, зеленья нет люди ухаживают за могилами предков всегда в наших сердцах Это тут написано так красиво сделаны они симметрично немножко не так Персиф перфекционисту не очень понравилось а вот здесь 04 65 очень тут давно никто не был разбили фотографию, зачем? Видно, что не знаю, как она могла сама расколоться от морозов. В принципе, о, Что-то новенькое. Здесь я смотрю. А, это новое захоронение. Я вы, вы, вышел туда памятник. Мужики вас пьют. Работа. Зеленин Андрей Сергеевич, 74-й. Там непонятно. Прощай. Рука убить, прервала твою жизнь. Так рано покинула родных тебе. В жизнь все улыбалась, все только жизнь. Зарадоваться, а не в сырой могиле лежать. Тебе был ум, душа, талант и красота. Искрыло все от нас, как светская, как светлая мечта. Но милый образ твой в сердцах родных не угасает. Убили. 2008 году это вижу, да. Зачем? А, это вот у него такой память э, могилка такая с крышей вот mm. о как какие а Семен. Семен Петрович Екатерина Семеновна а, это муж жены, что то странно а нет это его дочка семён Семен Петрович Катерина Сминовна. дата рождения Даниль Сандима. 61-73. Твой тоже трагический уход, вечный, был в наших сердцах. Говорит, да. наверное, я, я думал это том, это. И там вот землю привозили, то есть все ухаживается. Вот, Серегин Александр Сергей Алексеевич, 15-15, Две -15. недели прожил. Любим тебя, гордимся тобой. Памяти нашей, если бы ты же. Землянина, видимо, Бакузе так написали, Мария Ивановна. Тут еще клубнику посадили, горшок тут со скотственными цветами. Так, говорю, жене, бабе, ну, дорогой жене, маме, бабушке дарному мужу детей внуков. Спи спокойно, родная. на 52-го года. Моя мама. Арсения у Николаевна вот 29-й, 18 й Красивая фотография. Арсения Рафаил Павлович. Красивая фотография, значит, на фоне этого неба. Так она красиво сделана. Вот. Здорово сделано. тот тут какая-то могилка была. Странно, конечно. Очень странный крест. Два пенька и табуретка. Комары закусали. Дорогой дети Витя, от Витя Дядя Витя в шестнадцатом году Какой-то артист корозненков, 30 30 уж 30 ада 30 вера 30-х, вот. родственники скорее всего там мельковы вот тоже совсем свежая х апрель 18 год от родственников х 30-х, и тут 30-х, 30-х, Хотя муж и жена там уже не написали лишь тут, знаю. Семенов Илья Игнатьевич в 2016 году. Десятый год. Ну такая вот вся свежая. Скорее всего, была что-то могила раньше. Верюшский Лев Константинович. Лет 01-й, 49 -й год. Надо же, ухаживать. Пока уже лет прошло, то. Ну такой у него стильный вид был. 40-й годов. Вот тоже свежая своими... могилка, но что-то какая-то светлая вообще, не знаю, мед. Тольская Нина Федоровна, 40-й 17 й год. Что-то аж на душе светло. Хотя за ним не убирают, не ухаживают. Рядом рухла Мария Ивановна. 49 й год. Не знаю, как-то то ли <толе> солнце взошло. Может поэтому, ну как-то вот приятно здесь находиться. Рядом с этой именно могилкой. А вот вообще заросла О, Настояние России. Федор, Николай Александрович. 36-37. Тоже какая-то знаменитость. Калавочка интересная. Железная, чтобы не оторвали. Горки со искусственными цветами. К сожалению, с искусственными. Неживая она, только не совсем. Тебя же вы представить так легко, сверь твою поверить невозможно. Интересно. Живи там за женщину похоронены. Бельгий Николаев, Бельгий сейчас 1-й, 2007-й. Такая. Такая приятная женщина. Да. Молодые умерли. От Юры и Димы. Ты желание для себя, а совсем и для всех. Моей второй маме от Ирины. У меня от горя затвердело, не в силах слез понять. Она и вправду не хотела тебя так рано принимать. Дорогой и любимой маме от детей. Вечная память дорогой Любушки. Помним, любим. Скорбим. Красивая женщина. Тут опять тазики. Ну тут тазики с вкусными цветами. я полагаю, было стерань сейчас стекло, что ли? Хотя нет. Вот оно открывается, закрывается. Зачем открывать-закрывать, если стекла нет? Какой иклоны? Ну ладно. Гусев Василий Федорович 65-69. А, 95 и Написано даже на детей. 8 Евгения Федоровна. Это, скорее всего. Брат сестра сестрой или мужиной, непонятно. Гусев Иван Васильевич. Это их сын. Да. Да, спи спокойно, дорогой сын и брат. Это не как-то все одинаково умерли. 69, 69. Да, 72-й. Так, подожди-ка, вот, он идет 11 октября. Этот. 15 января. Поставлю посту и по-новому, по что ли, пишут? Да, что-то не как-то... А, 1930 января, точно. Опять я зашел какие-то деды. Ой, вообще тут все все заросло. Вот такой там дедушка. Так. Не знаю, тут мне тут... Выход-то я знаю где, но мне хоть уже дальше пойти будет. Но я, в принципе, иду к выходу уже, я практически все кладбища прошел. Вот на каких-то я окраинах все поросло. Могилы заросли, видно здесь, одно никого не бывает. Сейчас, если пройду где посещаемые места, чтобы проявить это. О, гора. Честно говоря, мне кладбище не очень понравилось. Но... Очень узкие проходы между могилами Неудобно Здесь гулять Лавочек нет опять же, чтобы посидеть Между не самих Могилах, рядом с могилами А вот между ними Вот интересный памятник есть Что там было интересно В 67 году умер Кто-то человек Вот хорошенькие опять местечко о, смотрите насонов юрий игорь 4977 тут видно что ухаживают все чинно вот был проход видимо когда-то очень давно но заросло. тут все в мусоре блин хотел бы туда пройти к той плите ладно пойду пойду пойду пойду пойду пойду пойду пойду Холмики маленькие такие. Я думал, что дети похороны. Нет, он. Тирель Владимир Алексеевич. 2651 -й, й Молодой Алексей Алексеевич. Брат, видимо. Тысяча летец. 1 70-й. Так. Елена Ивановна Шергина. 7 -й. Любим, помним, скорбим. 97-й. 90 лет ровно прожила. Ну, тут еще умер в 49-м. Родился в 25 -м молодежь ну, анна николаевна зиноева интересно такая как артистка вот артистку какую-то вот не могу припомнить андрей семенович Зиновьев и там какая-то так ладно тут вот тоже свежая могила май 2016 год там бабушка фотография бабушки 25-м родилась, 18-м умерла. Да. И Васильевич тоже в 25-м родился, номер 67-м. Вот, не знаю, зачем эту стену сделали. Памятник повалился. Там лавочка. Лавочки тоже нет уже. Что-то сняли, что-то было на этой стене. Мусорка. Свалка. Здесь просто свалка. Вот. Макилка достойная женщина какой-то. И фамилия у неё старая верба. Хорошая. 81-65. Давно здесь никого не было. Что-то свеженькое. Дорогому Александру Алексеевичу от соседей. Да, от соседей. Даже соседи пришли. 25 мая 2015 года. Умер. Сам он 50-го года рождения. Пустела без тебя земля, но в наших сердцах ты останешься на ветер. Крек поработать. Мы всегда будем помнить тебе, друзья. Помним, скорбим, поменим к сестре. Я думал, что он внуки не соседний. Вот это непонятная вот стена. Вот, тоже так сделано неплохо. Тут могилки и крест. Карпов Антон Антонович. Вот. Это, видимо, старый был на И сделали новый памятник. И вот Пелевин, Пелевин. Пелевин Николай Васильевич, Сергей Николаевич. И такой писатель Пелевин, если бы не в курсе. Павлачко Валерий Викторович. Вон там, вот далеке. 49-67 года рождения. Арнер Вот это мне нравится. Красивая картинка. Карельская, не Максимовна, 33-й, 9 с нами всегда. Твоя любовь, это брат под березкой. Очень красивая фотография, женщина такая. 40 лет. Да, на 40-м году жизни умерла. Еще 40 лет не отметила. Антонова, Юлия Ивановна. Спи спокойно, дорогая мамочка. Красивая такая. Да. Видите, какие молодые умирают. Ой, и все молодые, 40 лет и молодая красиво там сечко сделано толочка Клавдия Назаровна и Виктор Тимофеевич скорее всего муж и жена толочка Александровна мать виктор тимофеевич я так полагаю Переломова лидия Александровна 48 17 конечно, Фотографии, конечно, не удачные повесили. С рюмкой. Но все равно, какой Господи. И могилки свежие такие. Ну, в принципе, да. 17-й год. Угу. Смотрите, какие могилы нашел. Написано, вечная память батюшка Ермонах Тихон. Вечная память всемонахиня Анна. Вот же вечная память монахиня павлина вечная память и э, какие то могилки незрачные никто не убирает пройду я, приложусь крестам и пойду дальше, хорошо? за да, это меня внукнуть ругать не будет, все таки тут духовные лица похоронены Кстати, обратите внимание, как смотрятся эти кресты, они похоронены духовные лица по сравнению с другими могилами памятники все пошарпано искусные цветы опять же там правда вообще столько все заросшие такое дереве кругом сейчас с другой стороны тазики эти вечные эти вот непонятные памятники ну не умиротворяет тебе на тазике вот эти Пустые, последние просто, кресты, стоят кресты, сразу видно. Зачем они привлекли внимание мое, что пустырь, кресты стоят. Вот, духовные лица похоронены. Вот такая странная могилка, чем она странная. Тут деревянный пол, тут все деревянное, кроме собора. Лавочки деревянные, на это И железный стол. Ну, то, что они сделали с столом, не знаю. Честно говорю. Вообще ну, она такое. Ну, очень такое. Вот такое все захоронение брак. интересное. Вот такая красивая женщина, Теликсина Лена Геннадьевна. 72 -го года родилась. 13 -го умерла. Косильников, Яков Васильевич. 75 лет прожил. Вот здесь вот очень красиво все сделано. искусственная трава даже здесь. И рядом. Старый тазик висит Опять же, ну зачем эти тазики? Вы объясните, пожалуйста Отгонять злых духов Не подходит Это слишком странно Звучит на православном кладбище Кстати, тут где-то кладбище еще есть еврейское. Вот туда попасть Ну как вот такие вот доски есть, Зачем не оставлюшим на дорогу? Вот здесь он такие ухоженные. Так, здесь я опять... Он даже убирают, что-то делают. Трагически погиб врач Автальмола Кребов Александр Дмитриевич. Сейчас 697 год. Его эти я там врач... трагический Трагически погиб только в 1975 году так все трагически погибают. интересный Погиб. памятник под Дубенковой Елена Николаевна Николай Иванович, глава семьи Рита Петровна. Это, скорее всего, мать и дочка. В девятом году года дочка, в 75-м родилась. Родители пережили. Такое бывает. Такой памятник. Человек стоит. Не, кладники большие дома, кстати. насратов Гусейнов, равна Сад, гусейнов. А, Саджи Гусейнов. й ты, а, ты ушел из жизнь слишком рано. Наша боль не выразит словами. Не слова. слова. Первое, как наша боль и рана, память есть, даже ва. Любое счастье ⁇ это не особая память. И печ печали памяти осталось в нашей Вечная память от родителей. И сколько им лет? -то? 18 лет. Интересно. Вот заслуженный геолог Гриб, Владимир Павлович. 95 й умер. Ну ты какое-то место вышел, где вот такие вот интересные могилы, они все новые, ну относительно там 80-й год, ну сделаны, вот, обновили их, вот, потому что центральная улица, ну тут тоже улицы есть, на кладбище тоже, проходы они называются улицами, где-то поименованы, где-то нет, ну сейчас памятник подойдем, тут, тут написано, остановись, Здесь охранены остатки 152 человек, расстрелянных на мхах, предположительно в 13 -го годах 20-го столетия. Остатки найдены при строительстве привокзального района. Перезохранение произведено фондом поиска и культурно практическим центром общества НОРД. Но Такая надпись была на кресте, который находился на месте и был наградой. К сожалению, в 90-е это захоронение рухнуло под носиком вандала. Но в память участников перезахоронения расстрелянных на мхах это место прежнего святое. Призываем поддержать нашу инициативу вставления на этом месте памятного знака. Вот тут так это выглядело. Да, тут мученики наверное, какие-то захоронены. Давайте вот так это выглядит так, издалека. И впереди у нас памятник жертвам интервенции 80 1819-1920 годах. Вот в отличие от мурманска Здесь памятник жертвам интервенция. у нас есть кладбище интервентов. Ну, похоронены там интервенты сами, которые погибли у нас в Мурманске. Вот. Тут бессмертие и слава несгибаемым борцам советскую власть и зависимость нашей Родины. Здесь в ночь на 1 мая 19 года белогвардейцами интервентами расстреляна группа членов подпольных Пашевистская организация Архангельск. Нисимов, Антынь, Близина, Закимовский, Прокашов, Розенберг, Тистанов. Вот они, туда же женщина, да, Близина. Есть красивые памятники, честно Мне нравится. В угу. В 19 году. Врач хирург зотиков Сергей Дмитриевич 48-12. Да, видимо, тут знаменитый человек был. Вот тут все гранитно. Было же на гранитом. Там щетка. Тут, видимо, моют, убирают. Вот еще врач захоронен. На Дубнула Лава Григорина, 46-14 -й, й год. А сотрудников терапевтической службы больницы от коллег 4-й терапевтическое отделение. Помню, скорбим. От коллег и друзей первой журской больницы. Ну и так далее, от коллеги терапевтов. Видимо, хороший врач был. Да. Такой вот. Цель... цельное такое. Не знаю, как слово подобрать. Такое захоронение. Пахов Виталий осевич да. Ну, особенно не похоронены. Гизантинов Манир Галь Гильмут Динович, 8-10 тоже там Хазева, ну, тоже мусульмане, проверные, надеюсь. Да, конец кладбища. Здесь захоронен некий логинов Сергей Прохорович. 13-60 год. Не знаю, кто это. Но судя по памятнику, когда знаменитость. Какой-то профессор, судя по фотографии. Награда Федор Васильевич. 1571. Не знаю, что это за люди. Леонид Сергеевич Садин. Вот такой вот он. Похож на артиста. В 1977 году умер. Вот такое захоронение. Вот. Такой вид здесь. Красивый памятник жертвам интервенции. Там вот раскопанные сколько там, 150 человек. Данила Федоровича, Федорович, 45 41 17 Судя по всему, уважаемый Юрий Федорович, сотрудник по отдела полиции номер один, Грой он был начальником, скорее всего, там. Вот этот герб. И Даниловы, скорее всего, его родители. Федот, да, он Юрий Федотович, Иванович. и Данила Яковлена. Ого, Данилова ЮВ от Совета ветеранов ВД. Уважаемый Юрий Федо, Федотович от Совета Ветерана, ветеранов ВД России по Архангельскому. Ну да, какой-то ветеран был знаменитый тоже. стараюсь снимать, Так нельзя. Так ходят люди? Неправильно, поймут. Раз входят тут какой-то снимает. Вот еще человек. Дорофеев Николай Иванович. 51-й 77-й. Тут написано у нас. Вот, это врач. Тоже врач. Наоборот, написано ли это. Вот. Больно понятно почему? Врач, отдавший все. И неправильно. Родим, Больно скорно, непонятно почему. Врач, отдавший все, Дим сам себя не спас. И вот такое вот красивое. группа Карлина именно якорь Карлина 3, Иванович. И храм посудили враже. Вот она в 2005 году. Умерла он 70 сторон. Тоже, скорее всего, муж с женой. Где, странно вот заметил такой статус Здесь нет на грубях ничего. Хм, как будто вот никто не оставляет. Ни пирожков, там, ни конфеток, ни пряников. Я вот когда к бабушке ездил и ходил в магазин, я посылал, я шел через кладбище И обязательно там брал что-нибудь. конфетки шел ел прянички и так, раз мы поехали в было. поехали мы, цемент повезли на кладбический храм, храм, приехали, а настоятель нет, все закрыто, сидим ждем, проголодались, долгое время прошло, я говорю, кладбище рядом, пошлите на кладбище, говорят, ну как хотите, я туда принес конфет, пряников, сижу, ем, они говорят делись, говорю, вот сами идите себе находите, вполне там и окна ситры было, мы там вполне наелись. Мы ну, помолились за особщику. А здесь этого нет. А, здесь я уже показывал. Вообще этого нет Вот рюмки-водки стоят и все. Зачем? Голодному? Человеку, который хочет помолиться. О ваших сродниках. Это бутылка, это рюмка водки. Странные люди, однако, живут здесь. Вот. Кейма Германия. Федор Андреевич трагически погиб опять Что это? О, тут селезневый дочерей а вон семена какой-то есть 51 -й, 2004 -й год ушел ты от нас не постивших. и боль оставил навсегда вот так вот там все поросло папоротником все могилки в ту часть не дойти не знаю как подойти люди ходят ну вот вот тут дорожка ава и тупик И там тоже дорожка, и там сквозь папоротник идти. Прокладывается путь. Видим, какая-то очень старая часть кладбища. там. Интересно, вот на там. Внутри видно, что у нас состоит из дерева. Деревянный. Дерево. И дерево обложили бетоном. Тоже. Все, в папоротник. Капитан дальнего плавания ливанов Владимир медович 27-12 год. Тут ему. Свинки, винки, венки. О, Силиванов Владимирович, его сын. Тоже умер. Еще раньше умер, чем папа. Тут вот на главной улице. Могилка. Овалившаяся совсем. Ну недавно кто-то кто пшенулся и просыпал для птиц. что то приходил, но кстати, по дверь нет, сюда его не пройти. Она, кстати, нет, открывается Я думал, что она заварена. Нет. Говорит, её просто она прогнила. Прогнется. Дочка и папа. В то и другой не видно дату смерти. Ого! Вот там вот Татьяне Петровне от коллектива управления Уголовно в Маврозовском ВД. По Архангельской области. У... Уголовный сыск. Папа военный. В 17 м году родился. Не знаю, как он, он умер там. Вот он. Профессор философии. Владимир Осипов Владимир Иосифович. Профессор похоронен. Я отошел немножко дальше. Вот опять. Тазики от улицы на улице рядом главное вот здесь можно пройти вот такие красивые женщины галина вячеславовна так вот я шел что здесь такое видел интересное интересно сколько будет видео я не хотел конечно сделать его длинным, но это кладбище не рядом с нами дома, поэтому я здесь вот только один раз, может, еще только в следующем году приеду. Так как у себя дома я могу приехать, часть поснимать, выложить, потом через какое-то время опять прийти. Турфанов Андрей Семенович. Опять же, вот прошел я чуть, ну, немножко прошел совсем, метров пять от главной дороги, главной улицы, и все. Уже никуда не пройти. Все заросло, Заборы немножко отшли в сторону Дороги нет Как они тут ходят, непонятно Там этот памятник интересный Туда бы хотелось ходить А как? Да. Директор кладбища, если увидишь это видео Пожалуйста, сделай дорогу -то. Какую? Ну, Рабочие есть много ходят Могли бы поухаживать Должь похаживать. проделать дорожки Хотя бы, чтобы можно было пройти Старые такие вот места, можно вообще их сузить, чтобы был бы проход. Нашел дорогу? и Главное отходит. Идет, ага, вот, спил, аварийных ку деревьев, кустов, и это к саму, это вывоз. Ага, а заплата все это делается. Ну, понятно заплата, кто платить-то будет. Красиков Сергей Николаевич, 60-го года могилка. Ну, скорее всего, переделывали. было какое-нибудь изваяние со звездой. Сделали вот такое. И ничуть не лучше, честно вот. а Апрель 18. Что тут много? В апреле 18 похоронен. Это Гладбич. Попова Нонна Петровна. Нравится мне семейный скреп вообще. Никовы. Иван Помпевич, Зиновий Иванович, Стасия Васильевна. Фамилия одна. Кто чей сын? Не понятно Вид, интересно, Ладно. так смотрите. Вроде как зелень, трава. Ферпа. Дом. Гайдарка. Вид у них классный. Те, кто любит кладбище, те, наверное, наслаждаются. А те не любят, тебе не повезло. Есть такие люди, которые боятся короче. Бог Александр Александрович, 1776. Беки тоби. Бабуля, от как А здесь что-то по-нерусски написано. Геп Норман. Не, не знаю, что здесь такое. Ест Торбин Со Арханге. 1716. Да, в 16-м году, в 1891. Какие-то а вот видишь. Да. Питер. Архангельский умер 14 апреля. Вот еще новая могилка. сосный Николай Александрович. Ужиный врач России. 52-16 год. Любовь и благодарность тебе, жена Сим. Почему без миллионов можно? Почему без одного нельзя? Про него видимо. видимо, знаменитый врач был. Я его не знал. Какую старую могилку нашел? Олежка золотарха. 25-30. Это мальчик. И вот опять. Импортная. Импортный человек есть похоронен. Родился, 30-го умер. Жулиус Брант. Да, Джулиус Бранд Так его завалит. Смотрите, интересно, я вам Писатель Георгий Иванович Суфтин в 1965 году умер. Суфтин Борис Георгиевич, его отец, видимо, да, в 1999 году. Смотри. Георгиевич... Ну, странно довольно, не знаю. Георгиевич... Это сын, Борис Георгиевич, это сын. А вот Георгий Иванович, отец, писатель какой-то знаменитый. Здесь все вот так красиво сделано. Такой семейный склеп. Епишкина Леша, 69 75-й. Как хочется найти тебя среди живых. Сорбящих о тебе я. Некрасов Алексей Алибертович, 1005-й умер. Ну тоже все молодые. Вот, 64-го года. Вот, ладно, вот это Шевченко Василий Григорьевич. Старенький уже, 90 лет он был. И вот еще ребенок, сейчас покажу. Вот. Мартынов Сережа. 67, -й, 74. -й. Баков Федор Николаевич, 1461. Да, мальчик маленький совсем. Красивый. 5. О, стекло уж там было, все-таки. Вот эти кастрюли. Тазики. Да, со стеклами. Это, видимо, какая-то очень древность Батаговый, Иван Сергеевич и Муж. Какие-то да. военные похоронены А спедиков Виктор Владимирович. 51 18 номер. И вот подполковник венков. Владимир Иванович. Его так, ну не знаю, кто он там, кому там. Беспокойно радует всегда в наших сердцах. Жена, дети, внучка. И его жена, скорее всего. Немного винков а вон там что-то толпы смотрите красиво обнец Сергей Арест 11 июня 73 в 2014 году я еще думал, что раньше, что позже, что с Просто все тут такое новое. Написано Таточка, в ней светлый разум сочетался. С красивой русской душой. Но туда не пройти. Этой таточке, ладно. Снимать. Вот тут что-то написано. Президенту новой земли от благодарных новоземельцев. В тихомирном месте, в неопасном труде, там надежного, нет надежного покоя, на новой земле труд велик. Значит и покой души безмерный Борис Щергин. 2009 год. Тут вот, скорее всего, новой земли кто-то там. Сейчас иду на ту сторону, посмотрим, что это за могилка. далее Там что-то кобылка. 1986 год, председатель Владимирского основного Совета. немецкий художник, сказитель, путешественник. Это вот там, там, на новой земле, недалеко от нас. Ледька Василий Николаевич, нецкий писатель. Ах, вон, на ну, что, здесь немцы хоронят. Северная сказительница Голуб... Голубкова Марьяна. Роман, у тебя зная фамилия, в 59 году умерла. И врач, доктор биологических наук, перфилий. Александр да. Вот еще какая-то знаменитость да. в Ген. Вот такой вот, что вот, вояне, такое непонятное. вот что-то сделали Вдвоение. непонятно. непонятное. такие маленькие, я уже видел, со сгустанной травой. Колесников Виктор Иванович, Колесников Борис. Колесников Виктория Ивановна, Колесников Борис Иванович. Судя по всему, муж с женой, он умер намного раньше. Он может, раз не понятно, непонятно. всего Вон там похоронен какой-то военный Дорбачевский Лев Лазаревич 40-й, 13-й. Вот. Тут какая красота. Вера Михайловна, 21-й, й 2005. Вот к этому я шел. Думаю, здесь что-то такое. Какая-то могилка. Так, о, здесь открыто. Сейчас зайдем. Тут какой-то молодой человек похоронен. Александр Михайлович, 71-й, 2000 -й год. Интересно. Почему? Юркина Мария Семеновна, 1888-1956. Твой всегда сохраню, Федор. Видимо, муж И вот, нагидложит прямо на проходе. Перешагивать. Ну, холодно как бы. Забетонировано. Перепрыгнула. Так, кто нас тут? В 1973 году Владимир Николаевич патин. 40-й, 37-й. 33 года парня было. 5 молодых похоронений. Тихонов Александр Владимирович. 76-й, 2003 -й, й Ну, да. Похоронены. Лиза Валикирович. 54-й, 2014 -й год. За Лыбский Александр Петрович. 57-й, 76-й год. Нашу боль не измерить, в слезах не злить. мы тебя тяжело будет вечно любить. Никсон. Не... Да, уж. из жизни ты ушел мгновенно. Боль осталась настигтан. В шестом году. Дорогому веду, Далеку Юрьевичу, а друзей и коллег по бильярдному клубе Работал, в бильярдном клуба. Елочка искусственная стоит. Эти ты все искусственные. Почему? Яшунь, розочка. 38-й, 45-й. Дитя войны... Евгений Михайлович Антонина Александровна. есть муж и жена. Он ее. Она его пережила. Вот все время, когда могилы. Мужа и жены, везде жена переживает. Что-то я не встречал таких, чтобы муж пережил. Ну, если пережил, то ненадолго. И вот такая могилка здесь вот между ними. Калина и Закияна Сирина. 75-й, 61 -й. Ну, неплохо пожила. Судя по всему, крест новый. Давно поставили. Ну, относительно недавно. Буквы не стерлись. но могилы ухаживают. Ну, как ухаживают? Бывают здесь. Мне так кажется. Голы голоды купаются в воде. Такая могилка. 66-й, 72-й, 62 -й. 9 косаков недавношний Дмитрий Сергеевич 70-71 Копылов Сергей Сергеевич 49-14 ребеночек тоже чуть больше годика прошел на этом свете сейчас разделка с тазиками тазики в разданном своем состоянии вот опять смотрите глубские сергей александрович полин юсевна 69-й, 71-й, опять же. Она пережила мужа. Вот стандартная ситуация. Едет машина. Вот опять же, проповала Таисия Михайловна Борисовича. Опять, она умерла в 17 он 73 5 Опять, она его пережила. Попав, Миша, мальчик, с иконкой. Такая колоритная бабушка. Капустинова Николаевна, 85-й, 66-й год. Там тоже бабушка колоритная такая. А, ну, Зайцев. Ладно, или... пройдут. Семена. 83, 67. И опять в вердом тазики. Холодчугин. Личукин. Аркадий Федорович. 37, 201. Это памятник мы сделали. Циломба. Поломба ЦБК. Вот. Знакомое звание везде. Оно. Светится. Ну и, видимо, его жена. Вот, пережила опять. Я только одну здесь могилу встречал, где муж пережил жену, а в основном жены, жены переживают. Котова Виталий Михайлович в 65-м умер, она в 14 -й. вот интересно, она все время жила одна после его смерти. Сколько он? А нет, в да, 65 -й. Почти 30 лет прожил. и она оставалась одна все время. Это интересно тут, конечно. Такие женщины бывают. Пасечный Александр Валерьевич, какой-то военный. Нет. Тут все ухожено. Такая клумба. Могила, наверное, <пасечный> тут композитора или музыканта. В, 60... в каком-то 62 м году умер его, полагаю, супруга в 1981. Ну, стандартная ситуация. Мужики, женщины, жены не переживают. Магистр джаза. первый год, воздушный тест России. близитский Владимир Петрович. За его могилку ухаживают, видно. Ну хоть не пьют здесь. Смотрите, Уткин Василий Георгиевич. В десятом году родился он умер. Ну, сколько у него наград? Это отвага, вон там, вижу. какие-то. Я в них не разбираюсь. Герой какой-то. Народу столько ходит. Все на меня косятся. Полковник Баклашов. Баклашова. Опять пережила. Женщина, Жена Елена Акимовна пережила. Клая Варсеновича. Да, Опять понимаете? моя любимая могилка, так сказать, я люблю, как оформляет бабушка старенькая в платочке, она для фанов Якова, 1576. Ну, в принципе, сколько 6 лет ей больше сайдингов. Болела, наверное, болела. И вот могилка, неизвестная. Нет, там, там есть там что-то написано? Осталось все там, не буду лазить. Да. Я бы гулял бы, гулял бы, но у меня память заканчивается <связывается> на телефоне. И время поджимает ну, он, на вокзал. на пять. Александр Георгиевич. Семёхина лейтенант Александровна. 20... Он 27-го, она 26-го. Умерла она. В 2006-м, он в 69-м. Знаете, насколько она его пережила? И вот странно. так. Жены живут. И потом, мне кажется, не уходит замуж. Петровский, Леонид Александрович, через й год. Не знаю, по какой причине он умер, 30 декабря. Вот надпись. Ты умер, от... ты ушел настоящим мужчиной, в ряде смерти прямо в глаза. За это ты всех нас любимый герой будешь навсегда. Жалко, что я не знаю, по какой причине он умер. Может, конечно, посмотрите, посмотрите. Петровские, они приезжают. А Еще такая бабушка у нас. Опять же, вот, семейная, ну, 57-м году, а, это, скорее всего, они непонятны. 57-м годом, ну, Шанов, Шанов Николай Алексеевич, да. 29-го год рождения, 75-м умер. По фотографии я ему дал бы лет 50, мне не 60, вот. почему-то он так состарился, воевал, война отразилась. Возьмите Александровичу. Тимонян Дар Александр. Семеновичу, 34-й, й какой-то режиссер живя на земле не забывай смотреть на небо это титата из Симоняна.